Добрый день, многоуважаемые зрители этого видео, все, кто смотрит мое видео, кто будет смотреть мое видео и кто уже смотрел мои записи мои видеоролики. Вот снова палатка Skyfish. Бюджетная китайская, трехслойная, 2 на 2 метра квадрат и метр шестьдесят вышиной. Короче, когда записывал, как она устанавливается, сбой произошел, и поэтому вот сейчас я ролик дописываю. Значит, такая палатка, чтобы она стояла ровно и не сдувала ее ветром, я купил твердыши. Там же у китайцев китайские петли, твердыши со снежей рейки. Поставил немного спор на палатку. палатку. Значит, четыре штуки достаточно, а тут четыре петельки петельки Больше не надо Ну в принципе вот еще, еще вот есть, можно сюда что-то Сейчас посмотрим Вот так вот Место тут прилично, скажу я вам Место для одного такого, как я, с с такой предостаточно Значит, оставили как раз выходом на поле где находится у меня снасти на щуку жерлице с живцами вот оно и спокойно ветер получается западный он дует нам в спину так, дверь дверь по палатке от ветра значит на восток и спокойно можно сидеть внутри не затягивают лунки Палатки, естественно естественно затягивает лунки и видно все наши поставленные мной жерлицы вот они это все более примерно более большое 100 шагов на 70 где-то так Ну и вот, как в таком-то вот плане вот. естественно все у меня тут тоже докуплено плитки Допустим, и газ. Но пока на улице не очень холодно. Наверное, сегодня 11-12 градусов мороза. Поэтому без газа обойдемся. Все. В палатку влезло. Ящик, рюкзак. Сани, конечно, выставили сюда. за палатки. У нас уже улов такой сегодняшний. Две нормальные щучки по нормам, которые разрешены лопата, чехол, все это, все это нужно. Лопата тоже, конечно, нужна. Это все. Все это очень нужно для рыбалки. Потому что также вот пожалуйста вот закидывается, присыпается. Небольшая лопатка. Но она очень полезна. Очень нужна. Даже в таких вот кучах, даже на пути маленькая снега, приступает чтобы ветром не унесло поэтому это очень важно если нет лопаты значит есть наверное более другие какие-то инструменты или приспособления которые присыпать чтобы не удуло потому что были такие случаи палатку замучаешься потом ловить попу убегать присыпаем капал бы скапываем тоже не подбывало и не забывали ничего все понятно и так наверное все это не новое как-то вот таким вот образом такая вот такая вот форточка парадки так и вот тут уже у меня подмерзли руки надо вызову вот, допустим полветься там да, палаточка петра это вот здесь у меня, в этом мешочке плитка. Сейчас мы ее будем доставать. Так. Место, конечно, есть. И дует. Нам не надо, чтобы дуло. Ящик. Я сижу, значит выход то есть видно все все мои приспособления в принципе можно сидеть рыбачить как на просверленных ранее луночках вот они у меня здесь и удочка короче говоря все это есть но моя задача сегодня я охочусь на хищника ну я имею в виду, на рыбалке рыбачу Поэтому ветра здесь, конечно, нет. И уже намного комфортнее, чем на, на, там, на ветру да на морозе. Но если уж холодно будет, можно затопить и газовую печку. Ну, вот у меня тоже все есть. Все закуплено еще в прошлую зиму. Еще в прошлую зиму. Вот она печечка эта такая тоже китайская тоже недорогая тоже все это бюджетное все это нормально в таком на чехольчике. жалко что снимать это некуда вот на печке это мясо и также у меня стоит мешочки газ для этой для этой плиточки и уж если такая в мороз будет и холод, то естественно палатки то конечно можно вот эту фоточках это ну, чтобы отдушина, чтобы все было нормально короче говоря вот они слои вот это трехслойная как сейчас я покажу вот эти вот слои как они пишут трехслойное вот он вот он синтепон а, вот ткань белая, потом синтепон и оранжевая. Действительно она трехслойная. Естественно, что она, конечно, не продается. И все тут будет как бы очень даже прилично. Все это закрывается дверка на молниях. радует, что, конечно, и цена радует, конечно, что для пенсионеров, тем более, или для малых там. Ну, короче говоря, не для малых, у кого нет денег, ни хрена. И такая палатка. Очень, очень хорошая. Вообще, вот рыбачить, и вот так вот сидеть одному, просто идеально. Вообще шикарно. То есть, сидишь ты спокойно, ни за чего не зацепляешься. Пожалуйста, вот тебе две луночки, рыбать. тут ко мне э, спросили у меня да, да, если допустим надо вот у меня пока нету, но надо фонарь обязательно, конечно, надо обязательно фонарь, вот здесь сделать крепление, чтобы фонарь светил иначе, если ты рано утром придешь или на ночь рыбачить-то будешь как ничего не получится без фонаря-то, надо фонарь обязательно уважаемые друзья фонарь необходим если, ну, вот, допустим, даже днем здесь как бы тоже, ну, так вот. Не слишком-то уж так-то здесь и светло. Ну, хотя с днем нормально, видно все, одно. к вечеру, допустим, да, или ночью, или рано утром без фонаря никак. И мы ведем опять наблюдение. Но осталось уже немного рыбачить. Наверное, еще час и все время, потому что уже, наверное, второй час дня до трех. В полчетвертого, в четыре начнем сматывать уже с Насти. Клюв сегодня был с утра прямо бешеный, прямо с живца. Только так. Но ну вот, две попались щучки. А две не попались. Просто сработки были, но я не думал, что живец так вот мог свои флажки снимать. Может, Думаю, что вот еще окунь может так делать. Он из бит не собьет а вот именно что флажок подымет поэтому вот такая вот сегодня была у меня программа показать именно вот эту сборку палатки китайской палатки двухслойной и бюджетной еще китайской палатки skyfish skyfish вот такая вот палатка кстати, вот там, ну, практически тоже такая же, он ее отсюда видно, наверное, но я не подходил, наверное, такая есть. Цвет очень удачный, белый с красным. сверху оранжевый, тебя видно будет даже светлета или еще откуда-нибудь. Так что не потеряйтесь на пруду, не в снегопад, вас найдут. Покупайте китайские палатки. Очень даже не дурно, вот для меня, как начинающему рыболову, это просто идеальный вариант, вообще шикарный. Еще раз повторяю, что все вот эта палатка, газ, вертыши, там еще что-то, я уж не помню, что. Все это у меня вышло 2100 рублей. За все. А, я несколько болотников купил газ. Вот поэтому вот. не один, а штуки 34. Ну, на этом видео заканчиваю. Спасибо всем. На этом видео заканчиваю спасибо всем за просмотры буду дальше представлять еще видео всем пока пока удачи